Всем привет, у нас в компании вышел новый промоушен с 1 февраля по 28 февраля. И есть такой набор, вот я сейчас делаю слайды здесь, акция, акционный набор испытаний на 15 дней. Он так и называется набор испытаний, то есть в него уходит три продукта. Нутробуст, НРГ и ИАСУТИ ПУНШ, инстант, продукт, который очищает организм. Его стоимость, вообще его стоимость 100 долларов в магазине. Вот если зайти в магазин, посмотреть, вот цена 100 долларов. Сегодня есть акция, но ее объявляли несколько часов, она еще есть в магазинах. Этот пакет можно купить за 80 долларов. Он дает 60 QV и 60 CV. Что, как можно купить их дешевле? Вот я нарисовал здесь 5 клиентов. Если вы создадите 5 клиентов, 1, 2, 3, 4, 5. За каждого такого клиента, который купит такой пакет, вот сейчас рассматриваем 80 долларов каждый, Спонсор получает 30 долларов комиссионных, и так вот получается 30 долларов комиссионных и 15 CV пойдет в бинар. бинар. Второго создаете клиента. Он тоже получает 30 долларов. Это для особенно для тех ребята, кто много продает, кто много потребляет продукцию. Тот, кто любит себя, вот для вас эти пакеты за каждый такой пакет вы получите 30 долларов на клиента вот. вот это все клиенты вы заработаете вам вернется 150 долларов если продадите вы по цене 80 долларов вы заработаете 5 пакетов по 30 долларов и эти пакеты учитываются в программу в челлендж j5 за продажу вот таких 5 пакетов, вы, вам компания выплачивает еще 100 долларов. Итого вам возвращается 250 долларов. Смотрите, если посчитать, вот сколько стоят эти пакеты, 5 пакетов по 80 долларов, это 400 долларов. 250 живыми деньгами компания возвращает. Вот такой работает челлендж. Кроме этого, за каждый пакет... Проданы 15 CV поднимется в бинар. Вот 15 CV, поднимется в бинар 15 на 5. То есть вам поднимется по бинару еще 75 CV в слабую ветку. 75 CV это тоже деньги. Если даже посчитать 10%, процентов то это будет еще семь долларов. половиной долларов. Поэтому используйте. Компания возвращает. Смотрите, 250 долларов, а продукт стоит 400 долларов. Продукт, который идет на 15 дней, и человек получит обязательно хорошие результаты. Это акция вот на 80 долларов действует несколько часов. Я не знаю, сколько она в любой момент может исчезнуть с магазина. Но пакеты останутся на целый месяц вот за 100 долларов эти пакеты будут стола 100 долларов но их нет цена будет там не 80 по а 100 но все равно это если даже взять 5 пакетов по 100 долларов это 500 долларов вам в любом случае вернется вот 250 долларов даже больше также действует у нас обычный стандартный промоушен g5 который всегда у нас каждый месяц работает он работает у нас Стандартный в этом месяце. С 1 февраля по 28 февраля вы создаете 5 клиентов на любой продукт, который на 40 CV и больше. Чай, кофе, витамины человек покупает. Компания выплачивает за каждого клиента 20 долларов. Зарабатываете 100 долларов за 5 клиентов плюс бонус g5 тоже 50 долларов 150 долларов для тех людей кто в бизнесе э, не более 30 30 дней с даты регистрации дата регистрации например там 25 января 22 года это регистрация Значит, человек до 25.02 может сделать эту программу G5 и получить бонус, называется «Быстрый, быстрый старт» в размере 50 долларов. И за эти 5 клиентов вы заработаете 200 долларов. И у компании есть еще один промоушен, тоже в феврале действует. Если вы подпишете еще 2 человека на 40 баллов на любой продукт, вы заработаете, само собой, по 20 долларов за каждого такого дистрибьютора. И у компании есть такой бонус J5.2, за который компания выплачивает еще 50 долларов. Что такое J5.2? Это J5, это 5 клиентов. Вот один, второй, третий, четвертый, пятый. И два новых партнера. Вот первый и второй. И вместе, если все посчитать за новичок, который пришел в бизнес и не более 30 дней, он зарабатывает 200 долларов за клиентов, 20 и 20 40 долларов за два новых партнера и 50 долларов бонус J5.2. Итого он заработает 290 долларов. Это стандартный G5. А если вернуться к вот этому промоушену, 250 долларов человек зарабатывает на акционных пакетах. Если, смотрите, здесь отмечу, если у вас будет 4 человека вот на такие пакеты, а пятый у вас просто человек купит, например, там кофе. кофе на 40 CV или любой другой продукт, то G5 будет бонус не 100 долларов, а 50 долларов. Поэтому обязательно должна у вас картинка быть, если вы хотите G5 бонус получить, у вас должен быть 100 долларов, то у вас должен быть вот такая, должна быть вот такая картинка. 5 акционных пакетов. И старайтесь успеть сегодня, сообщите всем своим партнерам, что есть сейчас вот акция, можно пакет купить не за 100 долларов, а за 80.